Всем привет дорогие друзья и с вами я ваш психолог эльвира емельянчикова и сегодня я хочу продолжить мой рассказ о женских социальных типажах и познакомить вас с таким типажом как женщина бизнес леди это очень часто встречающийся сейчас типаж и очень быстро развивающийся среди наших знакомых наверняка очень много женщин бизнес-леди и это сейчас не ново. Очень многие стремятся развивать свой бизнес, развиваться в социуме. И так нас направляет сегодняшняя реальность. Наши роли уже практически мужские и женские уравнялись. И женщины а, наряду с мужчинами с той же силой стараются развиваться и быть лучше, быть первыми, быть успешными в социуме. У женщины, которые стремятся к бизнесу, есть огромное количество плюсов. Но в первую очередь это женщины-достигаторы, которые ставят цели и идут к ним. А несмотря ни на что и вопреки всему они ставят цели и достигают их такие женщины обладают лидерскими качествами и как правило могут вести за собой людей как женщин так и мужчин и несмотря на свой слабый пол в бизнесе как правило они сильны и очень многого достигают и добиваются они преуспевающие либо они стремятся к прогрессу и к развитию так получается что такие женщины вырастают Особенно в тех семьях, где у них был слабый отец, либо он попросту отсутствовал и поэтому девочка решила еще в детстве что она будет сильна, что она сама может себя обеспечить сама может себя ощутить и берет такое направление в жизни где она преуспевающая леди потому что рассчитывать ей можно только на себя потому что миру она не доверяет и она не доверяет миру мужчин и поэтому у нее вроде бы все получается в бизнесе но есть небольшой минус, который преследует ее порой всю жизнь. Такие женщины неоднократно могут выходить замуж, менять своих партнеров и никак не находить их. Они могут потратить всю свою жизнь на поиски того самого, самого лучшего, самого достойного и так и не найти его. По моим наблюдениям, любая женщина может быть счастлива. Главное, что она осознает. То роль в которой она сейчас живет и она должна осознавать антипод этой роли которая к ней притянется и что касается дома либо квартиры где живет бизнес лидия имейте в виду что это место это помещение не является главным в ее жизни ее все устремления, ее все направления – это социум, это бизнес, это битва, где она хочет выиграть, где она хочет быть первой. Приходя в дом, да, она, конечно, хочет расслабиться, и если даже что-то она не приготовила, где-то не убрала, это не будет ее беспокоить. Ну тогда у вас есть помощники, те люди, которые могут вам помогать профессионально, либо ваши домашние, либо даже ваш муж, который соглашается на эту роль. К своему счастью, я знаю счастливые пары, которые разделяют свои обязанности, и где каждый доволен своей ролью. Ну, например, женщина бизнес-умен, у нее прекрасный бутик, магазин, и она там руководитель. Она развивает свой бизнес, развивает своих людей, у нее все процветает, все замечательно. А ее муж, он ее шофер, он приносит какие-то вещи, он ее возит, и он ее при этом боготворит. Она не стремится, не доказывает и не ждет, когда к ней подойдет такой же директор какого-то второго бутика. Она смирилась со своей э, судьбой, и она воспринимает своего мужа, с любовью и благодарностью а он в свою очередь отвечает ей взаимностью это и есть гармония это и есть счастливая идеальная пара многие женщины когда приходят на консультацию сразу заявляют я хочу чтобы у меня был сильный мужчина я требую я хочу найдите мне сделайте так чтобы я его встретила но как же так Тут ведь ответ очевиден. Станьте слабее, и к вам притянется тот, кто сильнее. Мужчина сильный, он не притянется к сильной женщине. Правильно. А к какой он притянется? Ну, конечно же, к слабой. Так нас создала природа, и эта гармония все находится в равновесии. Слабый нуждается в сильном. Сильный нуждается в слабом или взрослый, ответственный, властный, нуждается в подчиненном, в младшем, возможно, или в том, кто будет слушаться. Мы с вами живем в такое счастливое время, когда у нас есть все возможности развиваться в любом направлении, как бы мы ни хотели, куда бы мы ни стремились, куда бы ни направлен был фокус нашего внимания, там и будет наше развитие поэтому выбирайте сами какая роль подходит больше для вас естественно вы незаметно для себя будете транслировать либо идти по родительскому сценарию но если все-таки вы хотите этот сценарий обмануть так сказать поменять направление то это можно сделать только вашим желанием, только при помощи вашего намерения и, конечно же, глубокой проработки с психологом. С удовольствием помогу каждый из вас, Переходите на мои консультации, буду ждать вас. И в описании к этому видео я даю ссылку на мое предыдущее видео о том, что же из себя представляет социальный типаж женщина-хозяйка? Благодарю всех, кто смотрел это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, на какие темы вы хотели бы увидеть видео на нашем канале, я с удовольствием буду снимать для вас. Ну а с вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова, до новых встреч, друзья, и всем пока-пока!